Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, что делать, если вашему ребеночку предстоит пойти в детский сад, и вы боитесь, что он начнет часто болеть. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца ролика, чтобы разобраться в этом вопросе. Для каждого родителя, наверное, встает вопрос, отдавать ли ребенка в детский сад. Возникает сразу много советов. Не надо идти в детский сад, ребенок начнет болеть и что мы будем делать, и так далее. Все-таки детский сад – это социум, в котором маленький ребенок начинает развиваться уже как член коллектива, а не как самый любимый, единственный, который, которым он был в семье. Я думаю, что, наверное, где-то лет с трех такое развитие для каждого ребенка будет полезным. Они начинают общаться между собой, они начинают приобретать навыки отстаивание своих интересов и так далее. Поэтому детский сад – это полезно. В детском саду сразу же расширяется круг общения. Ребенок сталкивается с большим количеством микроорганизмов, чем он сталкивался раньше дома, общаясь с ограниченным кругом лиц. Поэтому вероятность того, что придя в детский садик ребенок начнет часто болеть, действительно большая. Однако все зависит от каждого индивидуального организма. Бояться заболеваний, наверное, не стоит, потому что только пройдя через заболевание, ребенок приобретает определенный иммунитет, учится бороться против инфекций, и через определенный период адаптации частота заболеваний у каждого ребеночка начинает уменьшаться. Некоторые детишки болеют каждый месяц, и для возраста детского сада это считается абсолютно нормальным. 12 заболеваний респираторно-вирусной инфекции в год в настоящее время уже не пугают медиков. Медики считают, что да, именно так ребенок адаптируется к окружающему миру. Родители должны заранее уделять особое внимание вопросам здорового образа жизни. Это касается и питания, и ухода, и закаливания, и многих других вопросов. Вам, несомненно, поможет участие грамотного врача-педиатра. Врач-педиатр подскажет, как легче выйти из инфекции, как избежать следующей инфекции. Поэтому для того, чтобы решить этот вопрос эффективно, вы всегда можете обратиться к врачам Альфа-центра здоровья, которые имеют большой опыт работы с часто болеющими детьми, в частности, детьми, посещающими детские садики. Чтобы записаться на консультацию врача-педиатра, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.